сейчас хм. покажу классную штуку, как разжечь костер без спичек. При помощи, собственно, батарейки, фольги и ваты. Что надо бежать и ты опять твердишь, что надо туда, где не качает сухо и есть чем дышать. Но ведь не здесь есть шампунь, пускает или здесь не бусины здесь вперед не мчится палец, и пусть остаться здесь сложнее, чем